итак сегодня у нас 11 июня 2017 год заселение 520 маточников красного калифорнийского червя как видим с вами здесь уже у нас червячок есть ну, можем посмотреть как червячок пошел этого посмотрим вот, вот, вот, вот красотища есть Видно червя Вот червячок Уже сбоку Коконы есть А ну, вот красотища вот червячок наш Коконы есть ну, отлично Череп пошел работать ну, сейчас на борт залезем тут заселение сейчас покажем оба -на, оба -на. так сейчас ну, вот между ящиком расстояние в один метр сейчас смотрим что у нас происходит здесь еще уходит сразу не знаю ну, ничего ну, немножко побеспокоим, покажем отлично так отлично все вот кстати, коконы вот один кокон вот второй вот третий кокон вот четвертый кокон ну, есть пятый был тут много канал так отлично посмотрим что у нас в этом вот это вот кудравайте посередине сейчас Но... есть отлично есть даже здесь есть отличненько отлично еще есть пошел червячок вот даже кстати спариваются червячки случайно вытянул извините ребята уже беспокоить не будем так идем дальше аккуратно вот просто и заселение Значит, маточники червячка О. Красотища. свежие маточники О. есть червячок все отлично также есть коконы вот он еще там коконы так хорошо утрой ну, пока На. каждый метр ставим и будем заселять так ну, мы видим влага полив лишний внизу не будет он все равно потянется ну, посмотрим что у нас здесь происходит тоже вижу есть есть вот сразу коконы шел еще пошел вот через коконом вот ребят выбросил сюда так ну а все-таки ж интересно да сейчас посмотрим что у нас происходит вот коконы там много коконов сейчас смотрим что у нас происходит за две недели самом ящики так коконы вижу уже вижу коконы так а червя практически нету малек малек давайте я ящик я сразу высыплю так вот вот видите низ ящика пустой практически ну тут а вот есть ребята у нас которые вот. и смотрим что под низом червь нет, ушел по бокам. Ну, сейчас открываем ящик. Оба-на. Отлично. Отличненько. Все, практически червя нету. Пустой. Так и должно быть. То есть, червь пошел активно работать. Вот внизу тоже видим коконы. Да, вот кокон тоже. Отлично, червь ушел. Субстракт ему понравился. Ну, все хорошо. Там вверху чуть-чуть. Все. Так, на 95% череп вышел из ящиков. Отлично. Отлично. Вот. В принципе. Хорошо, посмотрим, что у нас здесь происходит. Тоже, видимо, черепчок. Вот. Угу. Есть. еще отлично ну, денег от червь есть две недели прошло только теперь посмотрим что у нас под соломой что у нас происходит под соломой что у нас было здесь ну, есть тоже и под соломой. хорошо ну, есть червь. тут пошел вниз Отлично Отлично Так Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Покупайте у нас червя Покупайте технологию И Будет вам счастье И чисто экологическое удобрение. Всем спасибо за внимание До скорых встреч